А, я застрял, помогите, тут темнота, и это очень печально. Тут я весь лут перенес, соответственно, на болота продал, теперь я немножко богач. Могу позволить себе за кусок купить водочки. Пересекаем наши мосты, поскольку купаться в этой водичке я не рекомендую. Я не рекомендую, но если вы хотите третий член, то почему нет? Здравствуйте. О, старый добрый дед. Здорово! А как ты узнал, что я, собственно... А, да ладно. Враги... О, я понял! Ой-ой-ой... Ложись! Да что... Ж... Тихо! Я просто грибочки собирал. Вы чего, неадекватные какие-то? Сразу палить из всех пулеметов мира? Вы чего? Не надо прочищать все... Что он там? Вот это музяка. Вот эта музяка пошла. Да ты чё, парень, неуязвимый, что ли? Я присел, но не успел. И рвануть. Ну, тактика, в принципе, рабочая, но не особо долго. Сейчас я вам покажу. Так, да... А, ну, ну да, я забыл про гранаты, которые летают на километры вообще. Вот, во, я понял, я сейчас к сосне. Угу, к сосне я пошел и соснул. Хрен попадешь! Я Нео сраный! Давай беги! Беги! Аптечки же! Хорошо! Ха! Сосать! Сосад курвы! Курывай сосать, я победитель этой жизни! ай ай ай ай ай ай ай ай Теперь, твари, ублюдки. все Сева! Всех убью на... ха ха, ха. <к cuad�> Опа... Что? Неужели я его убил? Да ладно, на, Это надо сохраниться... Эй, хрен! Я его в натуре убил. Да? Или нет? Кажись, да. Ха! Все, я победил нас. Как он такой? Опа! Отсюда и оттуда. Хорошо, это вызов. Вызов! Тушенки! Я надо в здание. Уууу! какая. Туш? Туда кто-то сел другой теперь. Найс! сам гранат. Мне бы как-то на самом деле сбежать просто, потому что я не особо хочу участвовать в этом бое. Потому что бой явно неравный, у них пулемет, у меня палка в жопе. Побежали. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Давай. Ты не можешь так далеко стрелять, паскуда. Ха, он в дерево попадает, тот лох. Значит, я вот так могу идти. И не бояться за свою жизнь. Лошара. Ха. Все, хвала вселенной, я наконец-таки здесь. Сидор, ну ты конечно пиворова. 400 рублей, я за 88 рублей продаю. Сидор, ты по-моему охреневаешь пропорционально росту моих денег. Две винтовки 78, а одна аптечка 600 рублей стоит, с учетом того, что они 400 стоят, и если я ему сейчас продам, они будут стоить 400. Мне бы тебе гранатку бы забросить. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Слышь, что? Эй, хрен. Чё? ты же меня сам позвал? Ну, ну, Не, ну конечно, больная штука. Мне нравится. Кто еще на меня? Алби Бэк. Все, Будет разговор. Да не вопрос, мужик! Видео закончилось. Но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по сталкер, Клерска. Давай. Удачи. Эй, ты пушкой-то не маши.